Хуже развода только это. Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня у нас в гостях э, Вера Изгор, психолог, коуч, педагог, женщина, которая в своей жизни построила отношения с мужем, с детьми и э, делится своей, своими знаниями и информацией, энергией со всеми вокруг. Всем привет. Привет. В ее, в, ее, в ее регалиях можно зачитать э, много. Э, спик, спикер ежегодной международной конференции «Жизнь чистого листа». Всероссийской конференции психологов от школы развития эмоций. Специалист в сфере женской психологии и отношения в паре. Автор программ изменений женщин. Самореализация в балансе. Деньги по-женски». «Я ценная. Я счастливая». Помогаю женщинам создать гармоничные отношения с самой собой, внутри, внутри семьи, самореализация и быть счастливой и независимой от внешних обстоятельств. И сегодня, так как у нас внешних обстоятельств хватает, наверное, это очень ценно пообщаться с таким специалистом. Передаю слово Вере. Всем привет, спасибо, Лена, за, за представление. Сегодня мы Раскроем тему, очень важную и значимую для каждого человека, я думаю. Все, кто в отношениях находились, так или иначе, бывают такие моменты, когда проскакивают мысли о разводе. Какими бы идеальными отношения ни были, бывают и кризисы, и это нормально. И вот сегодня я хотела бы осветить свой опыт того, как ä, действительно стоит разводиться, если уж все таки решили развестись, и когда стоит повременить с такими идеями, стоит задуматься, может быть, имеет смысл сохранить отношения? Угу. Ну, первый вопрос, который я приготовила, это вот как раз какие причины, разводов чаще всего встречаются? А, ну Причина развода она всегда одна на самом деле. Это когда одному или обоим стало невыносимо терпеть тот формат отношений и образ семейной жизни, к которому они пришли. А вот поводом для развода могут стать очень многие варианты. От разных взглядов на финансовую ситуацию в семье до личных каких-то претензий. Вот Здесь важно понимать разницу поводы имеют некоторое материальное основание недостаточно денег недопонимание постоянные mm -hmm. ссоры скандалы например это какие-то материальные ощутимые вещи физические, они вот есть а причина это эмоциональная неудовлетворенность. Это общее состояние, которое трудно объяснить, если вы не специалист в психологии хотя бы. Да? Частенько сталкиваются еще с такими историями люди, что ну что ты разводишься, вроде же все хорошо. Внешне может быть все хорошо, но общая вот эта эмоциональная неудовлетворенность, она накопительный эффект имеет. И она является толчком к тому, чтобы... Все это прекратить. Именно поэтому чаще всего по статистике инициаторами разводов их становятся женщины. Они более чувствительны к своим эмоциям и состояниям. И они не всегда могут mm -hmm. объяснить истинную внутреннюю причину, но в какой-то момент они просто понимают, что пора это заканчивать, они больше так не могут. И, собственно, причина вот такая. Как раз у меня недавно на консультации такая женщина была. Она говорит: Вот всем хорошо, свекры со свекровью счастливы. Мои родители, мать и отец счастливы, дети счастливы, муж счастлив. И одна я понимаю, что я не вывожу все это. И в какой-то момент для всех было неожиданностью, когда говорит, я сказала все, разводимся. Угу. Ну вот, да, здесь как раз тот момент, что все вокруг могут быть счастливы, но какой ценой? Вполне может быть, что женщина слишком увлеклась тем, чтобы сделать всех вокруг себя счастливыми и забыла при этом о самой себе. И вот этот накопительный эффект неудовлетворенности, что она вкладывается во все отношения, вкладывается в быт, в воспитание, во взаимодействие с окружающими, но забывает о себе. И она для всех удобная. Но ей тяжело, и она просто не вывезла mm -hmm. этого всего и решила это прекратить. Вполне может быть такая история, да. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, что делать, если бы не хотелось разводиться? У кого-то общие дети, у кого-то общий бизнес, uh, у кого-то недвижимость, да, то есть ситуации разные у всех. И вот иногда женщина понимает, что вот нужно избежать развода, но что делать? Что делать в первую очередь? Здесь очень неоднозначно важно понимать, что в разводе нет ничего плохого. Да? Плохим его делают люди, которые разводятся в неадекватных претензиях друг к другу, нарушая границы друг друга, пытаясь побольнее зацепить, обидеть, да? ну, пытаясь оправдать свой поступок, свое решение развестись. Зачастую люди ну, начинают друг друга поливать грязью, к сожалению. И это неправильный, форм, неправильный формат развода. В, в общем-то, разводиться нужно адекватно, когда минимизированы общие претензии друг к другу, когда расставлены границы, а иначе этот развод ни, ни к чему хорошему не приведет. И вот здесь как раз общим детям Например, да, общим детям важно чувствовать себя любимыми и видеть своих значимых взрослых. А родители это самые главные значимые взрослые в любом возрасте ребенка. Вот их они хотят видеть счастливыми. И если в браке оба этих варианта невозможны, то есть и, быть, и чувствовать себя любимыми, и видеть своих значимых взрослых счастливыми, то ребенка не устроит что-то одно либо я любимый либо они счастливые ну как бы ребенок не у него нет полумер ему нужно все это вместе а значит важно сохранить не брак а сохранить здоровые отношения между родителями в которых детям будет больше счастья, чем жить в семье где вечные скандалы и ушла близость то есть нужно реально объективно смотреть где будет ребенок счастливее в семье с постоянными скандалами, претензиями, недомолвками и еще, ну, кучей всего, что может травмировать? Либо mm -hmm. стоит развестись, как нормальные взрослые адекватные люди без скандалов, без поливания друг друга грязью, с уважением друг к другу и с пониманием позиций друг друга и а, сделать а, ребенка счастливым в том, что он, ему не приходится выбирать. Между папой и мамой. Он может комфортно себя чувствовать и на той территории, и на другой. Он чувствует, что его не перетягивают как, как одеяло от каждой на себя. Да, не пытаются одеяло. его а, как-то... ну как-то испортить репутацию друг друга в глазах ребенка, не пытаются свои недостойные поступки как-то оправдать в его глазах, да, обвиняя другого в них. Да. То есть детям вот это более болезненно, чем развод на самом деле. А что касается бизнеса, недвижимости и так далее, если вы найдете в себе силы адекватно развестись, это позволит адекватно решить и эти вопросы. Не должны такие вещи лишать людей свободы быть mm -hmm. там, где они по-настоящему счастливы. То есть вот, вот это вот э, стремление и рыбку съесть, и косточкой не подавиться, да, по-любому в разводе придется э, производить какие-то процедуры раздела имущества, э, деления долей в бизнесе и так далее. Или договариваться, как продолжать вести совместный бизнес, и чтобы личные отношения не портили деловых каких-то отношений, по-любому придется договариваться. И здесь уже вопрос, насколько вы взрослый человек самодостаточный, насколько оба в паре mm -hmm. взрослые самодостаточные люди, которые готовы признать, что ну, развод – это всегда причина двоих. Не бывает один виноват, а второй – нет. И когда вы начинаете понимать, ну вот здесь я совершила ошибку, а вот здесь я совершил ошибку, а вот здесь я бы хотела, чтобы ко мне относились по-другому, а здесь я хотел бы, чтобы со мной обращались иначе, да? И вы начинаете договариваться. В любом случае, пока вы не начнете договариваться, нет смысла в разводе. Развод, когда щепки во все стороны летят, это самое а, непродуктивное и ужасное, что может произойти в жизни пары, которая, когда они сходились, у них не было таких мыслей. Когда вы женились, вы же uh -huh. видели лучшее друг в друге, что изменилось? Почему вдруг вы стали собственный выбор обесценивать и считать, что там, ну, ошиблись и так далее? Да, может быть, вы ошиблись, но точно не в том, что этот человек хуже, чем он есть а в том, что вы решили, что он будет соответствовать вашим ожиданиям. Но ну, это идеальный сценарий, который практически никогда не воплощается в реальность. Не будете вы соответствовать ожиданиям друг друга. И здесь нужно просто адекватно отнестись к процессу развода. И тогда не будет проблем ни с совместными детьми, ни с совместно нажитым имуществом, ни с бизнесом, ни с какими-то другими аспектами семейной совместной жизни то есть мы приходим к выводу что э, нужно уметь договариваться вести правильно переговоры Именно в любом так. случае все это идет к разводу либо человек хочет а все-таки да. оставить да. семью в любом случае главное наверное это стать взрослым и осознать это, и донести еще до своего партнера, что мы слушаем мы взрослые, давай э, вести переговоры да. как взрослые, чтобы не было этого. Да, да, именно так. И тогда, хорошо. В каких ситуациях стоит разводиться? А, ну, разводиться на самом деле стоит в двух случаях. Это первый вариант, недостойное поведение, отношения, может быть одного к другому или обоих друг к другу. И так бывает. Либо второй вариант – это разные взгляды на общие границы. Общие границы – это как раз вот границы семьи. Есть личные границы, которые завязаны на том, где работать, какую музыку слушать, да, какую еду любить. А есть общие границы – это семья, это совместный быт, совместные дети. И вот там взгляды могут быть разными. И, может быть, люди не готовы идти в этих взглядах друг к другу на компромисс. Оба варианта становятся возможными, как ни странно, mm -hmm. только по одной причине. Слишком быстро мужчина и женщина перешли в формат семейной жизни. Часто даже не заключив при этом официальный брак, просто начинают жить вместе, типа вот, и мы уже семья. И это поражает а, самую главную проблему в отношениях. Мало знакомые люди пытаются перескочить сразу на самый высокий уровень отношений, это семейные. Вот. Здесь очень мне нравится метафора строительства дома. Попробуйте построить по такой схеме дом. Вы выкопали котлован, а фундамент не залили. Просто оставили воздушную подушку и на нее стали ставить стены. Долго ли простоит такой дом, если он вообще способен простоять на воздушной подушке? Вот и здесь получается... Ну, вот, да. нет. здесь получается что женщина толком не разобравшись что за мужчина к ней подошел она слишком быстро выстроила свою жизнь вокруг него а потом выясняется что он склонен к насилию например это вот про недостойное поведение да? или детей вообще не хочет никогда а это уже общие семейные границы если бы было достаточно много времени уделено на ухаживание, на знакомство друг с другом, то такие ситуации были бы значительно менее вероятны. Потому что ну, очень трудно вычислить, например, абьюзера за пару месяцев отношений. Потому что они на первых этапах боготворят буквально партнера. Это не обязательно только мужчины, абьюзеры и женщины бывают. И вот абьюзер, он в самом начале, он боготворит своего партнера, он чуть ли не на руках выносит, он создает ему все условия. А выясняется, какой он на самом деле, спустя полгода-год. И если эти полгода-год, а то и подольше, выстраивать отношения постепенно, не торопясь, через ухаживание, через свидание, не жить при этом вместе, не переходить в горизонтальную плоскость. Уж год точно он не продержится, он покажет свое лицо. И любой человек, он за год, любой человек покажет себя таким, какой он на самом деле есть. Поэтому раньше нет смысла создавать семью и надеяться, что все выгорит, как вы хотели. По любому будут неоправданные ожидания по любому будут вскрываться, всплывать какие-то бескомпромиссные варианты в отношениях и придется договариваться срочненько и оба будут неудовлетворены и вот эта вот притирка которую говорят там вот мы только вот поженились у нас притирка если бы отношения выстраивались долго качественно и полноценно этой притирки бы можно было бы в большинстве своем избежать. То есть она была бы минимизирована. А так мы слишком торопимся куда-то, вероятно, боимся у нас какие-то свои страхи, свои загоны у каждого человека, и из-за этого мы слишком быстро э, торопимся в отношении, и вот получается вот так. Да. Uh -huh. Как, как правильно и экологично мы разводиться. Мы уже немножечко поговорили да, об этом, что нужно быть взрослыми людьми. Да? Да, Но здесь ответили. хочу сразу уточнить, угу. мы говорим об адекватных случаях, где нет опасности для жизни и здоровья. Да, то есть это не угрожает там, жизни и здоровью mm -hmm. а, а, партнера или детей совместных. да, То есть если человек склонен там, к насилию, вдруг выяснилось, и что-то такое очень травматичное, то тут надо просто любыми способами бежать из отношений потом, и потом уже разбираться, что привело человека в такие отношения и как больше не попадать в эту историю. Но в случаях, когда просто разные взгляды mm -hmm. или недостойное поведение, ну, потому что человек так привык, а вы позволили так с собой обращаться, да, то можно разойтись экологично и даже mm -hmm. сохранить нормальные отношения. Да, даже если у человека было по отношению к вам недостойное поведение, все равно можно с ним сохранить нормальные отношения, если следовать трем важным правилам. Первое правило – это осознавать, что ваши ожидания могут не совпадать с готовностью человека им соответствовать. И он имеет на это право. Это первое правило. Второе правило – уважать ожидания партнера и только с таким отношением говорить о неготовности им соответствовать. Чувствуете, да, зеркально? Получается, он не обязан соответствовать uh -huh. вашим ожиданиям, но если для вас это критично – значит вам не по пути но и вы не обязаны соответствовать его ожиданиям но уважать их надо да я понимаю что ты хотел бы или ты хотела uh -huh. бы чтобы было вот так чтобы я был или была вот такой но я не такая и для меня это важно я не готова этому соответствовать поэтому нам просто не по пути и ты в этом не виноват и я в этом не виновата вот эти два правила они зеркалят именно вот это и угу. да, вот третье правило как раз про невиноват. Понимать, что вы оба не виноваты в том, что ваши ожидания и готовность им следовать не совпадают. Это нормально. Каждый человек угу. вырос в своей среде, привык к определенному отношению, обращению с другими людьми. И он может захотеть меняться, может не захотеть меняться. И в том и в другом случае он имеет право на это. А вы имеете право выбирать. Подходит вам это или нет? И уважать при этом того человека, который не хочет меняться под вас. Это тоже нормально. То есть вот такие вот три правила. И в целом эти простые правила про то, что вы просто не договорились на берегу о важных друг для друга неочевидных вещах. А когда все-таки решили договориться, ваши mm -hmm. взгляды на них не совпали. В этом виноваты оба или никто не виноват? Смотрите сами, как вам удобнее. Мне больше нравится позиция «Никто не виноват». Ну, потому что нас этому никто не учил, и такой опыт только сейчас начинает осваивать э, социум, в принципе, да, что надо через рот проговаривать свои проблемы. Хотя, видите, вроде как бы это очевидная вещь, но не очевидная. Суть одна. Вы разные люди, и плохим никто из вас от этого не становится. Просто вам не по пути. И это не мешает вам разойтись по-взрослому если вам трудно принять что партнер не виноват в том что не соответствует вашим ожиданиям это ваша ответственность и здесь нужно разбираться с внутренними обидами и отпускать их и скорее всего они завязаны на каких-то ну как говорят всем уродом из детства это неплохо нехорошо так и есть просто какие-то принципы ценности а, какие-то ограничения мы берем с собой из воспитания, из семьи, из, да, и опыт, опыт, из окружения. И то, что у другого человека другой mm -hmm. опыт и другие ценности, а вы попытались вместе что-то создать, не обговорив это все, это говорит только об одном. Вы слишком мало а, знакомы были до того, как создавать совместно какие-то отношения. Опять же, мы возвращаемся к тому, что торопиться не надо, создавая семью. Надо постараться сделать все фундаментальным, изучить друг друга, узнать друг друга лучше. И только потом идти в семью. Но если уж так сложилось, то надо передоговариваться и делать это по-взрослому. Вот так. Хорошо. Что сегодня? Вот Из инструментов уже есть, вот, но ну, я бы сказала, что нашим поколениям очень повезло, uh -huh. да? 90-е годы люди просто не знали, куда идти, еще не было модно ходить к психологам, то есть, наверное, только в церковь можно было пойти, рас... раскаяться uh -huh. где-то батюшки и все, больше никакие инструменты толком не применялись. На сегодняшний день мы все-таки живем в такие вот в удачные, наверное, времена, когда в онлайн, в интернете можно найти хорошего специалиста, который поможет все это выровнять, все это понять, да. осознать. Много видео тоже снимают сегодня хорошие мастера. Я бы сказала, вот какие инструменты используете вы, чтобы вот помочь в паре. Угу. Да. Вера. А, ну, Лен, в целом сегодня, да, в нашем распоряжении просто масса психологов, теорий про отношения, которые есть в свободном доступе в интернете через литературу и тысячи лекций в открытом доступе. А, мы живем в то время, когда люди стали задумываться не только о бытовом существовании и выживании, но и саморазвитии своей психики, заботе о себе ментально. И в целом самооценка и осознание своей самоценности среди людей выросли появилось достаточно образовательных образованных специалистов и исследований в теме личности саморазвития психологии в целом и сегодня уже обращаться к психологу или коучу это нормально для многих из нас то есть уже не стыдно как раньше там что ты психологу пошел ты псих что? Да. Ли? Сейчас уже все более или менее понимают, что даже когда мы идем к психиатру, это не значит, что мы психи, потому что психиатр работает не с психами, а с людьми, у которых пошел сбой какой-то гормональный и пошли не те гормоны влиять на мозг. И да, это даже к психиатру ходят не только психи, но и люди адекватные, здоровые, просто которые следят за своим психическим и ментальным здоровьем. Благодаря этому наше поколение получило возможность сделать свою жизнь лучше и достойнее, чем просто барахтаться в рутине, в бытовухе там какой-то. да. Я в своей практике использую разные методы. Моя основа, на которой я базируется да, вся моя практика, это корневая терапия. Это... Очень-очень сложный комбинированный метод. В него входит исследование самых современных методик работы с людьми. Это и гештальт-терапия, и НЛП, и работа с символическим моделированием, и трансформационный коучинг. Там очень много всего. В совокупности они дают более целостное восприятие человеку самого себя. Плюс еще мой опыт моя практика помогают внутреннюю работу подкреплять какими-то конкретными физическими переменами в жизни да? то есть мы не только там в головушке что-то там посмотрели покрутили сказали а ну вот причина в этом и пошли довольны нет у нас еще это все направлено на то чтобы а как это поменять а как это сделать ощутимым физически потому что общее вот это внутреннее да, состояние, о котором я изначально говорила, оно базируется на физических конкретных вещах и результатах. Угу. Поэтому мы сначала убираем э, те зажимы, которые ну, только внутри можно достать, а потом мы на практике идем и что-то меняем в жизни человека. По-другому, я считаю, не работает. Нельзя в головушке что-то подкрутить, а жить по-старому остаться. Да, как не получится. То есть надо обязательно угу. подкреплять. Да, То да, есть два да, крыла. Да. Надо полететь. работать и с внутренним, и с состояниями, и прорабатывать какие-то травмы, прорабатывать какой-то болезненный опыт, который был обретен да, в течение жизни, готовить себя к тому, чтобы спокойно и с большей силой внутренней проживать будущий опыт, потому что никто не застрахован от травмирующего опыта в будущем и в настоящем. Да. Мы. В этом убеждаемся каждый день практически. Но и какие-то вещи конкретные менять в жизни надо, если мы хотим, чтобы какие-то конкретные вещи в жизни изменились и было по-другому. Не получится просто с головой поработать и забыть uh -huh. о проблемах. Нужно твердо стоять на ногах в том числе, но и не забывать о душевном, конечно, равновесии. То есть здесь нужно и то, и то. Uh -huh. Хорошо, mm -hmm. понимаю. Что сегодня мешает, в принципе, быть счастливыми людьми? Uh, да, как это, это, на ваш это взгляд? У каждого, на самом деле, своя история. В целом, это слишком смазанные нормы морали и спешка в переходе отношений в горизонтальную плоскость. Я не ханжа, не говорю, там, что женщины должны выходить замуж девственницами. да, Но, Чтобы вы понимали, это не про это. Но знание мужской психологии указывает на то, что секс на слишком ранних этапах отношений может эм, сильно сократить шансы женщин в таких отношениях на прочную семью, в которой она сможет обеспечить себе безопасное родительство, например. Потому что многие женщины ничего хотят. Mm -hmm. Они хотят выйти замуж, чтобы э, почувствовать себя защищенной, почувствовать себя в той, в той атмосфере, когда ей не страшно быть, когда она чувствует себя в безопасности, будучи уязвимой. Потому что женщина беременная, женщина только что родившая ребенка, женщина воспитывающая ребенка, как минимум до трех лет, ей очень нужна поддержка и безопасность, и стабильность чтобы ее при этом никто не обижал, никто не понукал тем, что ей помогают, да, и так далее. То есть вот это вот состояние безопасного родительства. Как раз вот, чтобы это все обеспечить, нельзя торопиться и выбирать мужчину там по каким-то внешним признакам каких-то па пару подвигов он совершил все он герой надо срочно э, с ним переспать чтобы никто другой не зацапал да ну, то есть вот это вот странная и психология которая в современном мире пропагандируется всеми источниками информации вот всеми в этом не видит ничего такого на самом деле чего такое есть потому что мужская психология работает по-другому и женщины, которые торопятся перевести в горизонтальную плоскость отношения, они потом жестко напарываются на проблемы в жизни. Может быть и мужчина окажется хорошим, достойным, классным, заботливым. Но даже в этих случаях будут определенные вещи, которые ну, женщина не успела выяснить, а потом оказалось, что это не так, как ей надо. А мужчина не успел... Ну, Создать для нее эту безопасную среду и понять вообще, чего она хочет. Он, под, ну, ну, то есть он решил просто: что: ага, ну, раз у нас все так быстро закручивается, значит, я уже так как надо, все сделал. И вот на этом уровне останусь. И, к сожалению, потом женщине хочется повышать уровень, а мужчина говорит: да, все нормально же было. Что происходит, да? То есть, ну, спешка, в общем-то, спешка. И м -м, это на начальных этапах, mm -hmm. понятно, да? И если вы спросите. Если брак уже создан и семье несколько лет, можно ли исправить ситуацию? В принципе, шансы есть. Как и есть масса нюансов. Ну, например, хотят этого оба или только один из партнеров. Я обычно перед работой с клиентками говорю о том, что мы в первую очередь будем повышать самооценку и самоценность ее. Перестраивать форму поведения и реагирования mm -hmm. на ситуации, которые раньше вызывали дискомфорт. Чтобы убрать этот дискомфорт экологично для себя и для окружающих. И в целом это гарантированно улучшит качество жизни и отношений не только с мужем, но и с другими людьми. И если муж будет готов сам меняться, чтобы сохранить ваши отношения с вами, то все получится. Если же нет, то вы уже будете настолько ментально сильнее и увереннее в себе что сможете без труда его отпустить и встретить мужчину, который будет вас достоин. И сейчас нельзя сказать сразу, вот захочет он или нет. То есть я не могу вот так сказать, вот этот захочет, а вот этот нет. Ну потому что вы сами еще не изменились, и мы не знаем, что будет иначе. Вы сами еще, даже не то чтобы не изменились, а женские перемены знаете в чем заключаются? Она просто узнает свои границы, и начинает их грамотно расставлять а она перестает быть удобной удобной для mm -hmm. окружающих и вот тут окружающие начинают это всколыхиваться то есть счастье это в чем заключается по сути да в счастье в отношениях и счастье в жизни быть собой знать себя знать свои границы и не позволять никому их топтать да? без агрессии, да, то есть не сражаться с этим миром, а просто не позволять этому миру топтать свои границы. Разные очень вещи, да, по-женски. По-женски. Да? Вот счастье в этом. И зачастую несчастность вот в отношениях, она как раз тогда происходит, когда мы забываем о себе, о своих границах, о том, что их топтать нельзя, не самим свои границы нельзя топтать, не другим позволять. И вот если в отношениях все вот адекватно вот так выстроить на самоценности, на женской, на самооценке высокой, хорошей самооценки, на твердых, четко осознаваемых границах, то будет и счастье и в отношениях, и в личной жизни, и во взаимодействии со всеми окружающими, и с детьми, и с родителями, с кем захотите. Потому что это не, не так, что вот я проработала uh -huh. самоценность в отношениях с мужем, а в отношениях там с коллегами на работе что-то не складывается. Так не бывает. Если у вас самоценность действительно на хорошем уровне, она будет везде на хорошем уровне. И самооценка в том числе. Как-то так. Uh -huh. Хорошо, благодарю, Верочка. Смотрите, как вы думаете, знания нужны? Кому-то хотя бы одному в паре, чтобы э, в семье складывалось все более-менее адекватно. Я больше скажу. Достаточно. Знания да, по отношению. Достаточно хотя бы одному эти знания иметь. Знания нужны. И хотя бы один, если знает, этого достаточно, чтобы дальше выстраивать адекватные отношения между двумя. А, потому что ну, чаще всего этой темой интересуются, давайте, на чистоту женщины. Они сначала запускают вот этот механизм, ускоренного ускоренных отношений потому что они хотят этого они заинтересованы в отношениях а потом они страдают потому что из-за спешки были не учтены очень важные какие-то нюансы моменты и они начинают потом разбираться, ой, вот тут вот так надо было, вот тут вот так, а как исправить, да, и начинается вот это. И мужчины зачастую, они этим не интересуются, у меня у самой, я тоже замужем, у меня муж точно такой же, да, и все свои отношения исцеляла я через себя. И mm -hmm. я попробовала очень много разных вариантов. От банального служения и там, повышения каких-то там вибраций до реальных каких-то практических действий. И у меня есть четкое понимание того, как это в целом работает. Это подтверждает наличие успешных результатов у моих клиентов в том числе. Когда женщина одна разбирается в том, что происходит, разбирается в причинах, начинает менять это, у нее меняются отношения с окружающими. По-разному бывает. Самый первый мой опыт, например, первая клиентка, она в итоге развелась с мужем. Но она развелась достойно, без обид, без претензий, без скандалов, без упреков взаимных. Она развелась, она создала счастливое отношения с другим мужчиной. И тот мужчина, с которым она развелась, тоже остался не в убытке, скажем так. Потому что он смог найти женщину, которая больше ему подходит. И в итоге из двух несчастных людей мы получили четыре счастливых человека. И плюс дети у них еще совместно нажитые. Они тоже гораздо счастливее остались в итоге, чем если бы они жили с двумя счастлив... несчастными родителями. Вот. Бывают такие ситуации, когда нам удается избежать измены, например. Или так перестроить отношения, что последствия измены минимизированы и отношения становятся адекватными в семье так тоже бывает то есть разные самые истории mm -hmm. но ну, я работаю не с парами я работаю только с женщинами и этого достаточно для перемен значит знания нужны и одного mm -hmm. человека который в этом начинает разбираться в паре достаточно чтобы получить какие-то результаты да. Хорошо. И такой вопрос. Я часто на консультациях слышу такое, мне девушки говорят, но ну нельзя вот ничего не делать, просто так быть счастливой. Вот Что вы скажете по этому поводу? А, ну, я так скажу. Когда я проводила, у меня такой двойной был поток, я ценная, я счастливая, по самооценке, самоценности женщин. Да? И я тогда писала пост о том, что если самооценку не повышать, она начинает неизбежно падать. То есть если ничего не делать, если ничего не предпринимать, то ваша самооценка начнет падать и понижать планку ваших отношениях. Почему? Потому что пока вы ничего не делаете, это значит, что кто-то другой рядом делает все, чтобы вами пользоваться, использовать ваши ресурсы, ничего не отдавая взамен. Если такое прокатило, то в следующий раз... Можно попробовать что-то похуже, вдруг тоже прокатит. Ну, то есть логика такая. То есть просто а, отмаз, а, отмазываться там, что типа, ой, ну я сейчас потерплю, ну вот он такой, я помолчу, а, и он замолчит рано или поздно. Нет, если вы стерпели раз обиду, другой раз обиду, если вы стерпели недостойное поведение, ваша самооценка и планка падает, неизбежно. Конфликт всегда требует разговора. Важно услышать друг друга, поделиться своей болью друг с другом и найти выход, договориться, как быть в другой раз и что делать дальше. А если диалога нет, то и семьи, считаю уже нет. Потому что одна из важнейших составляющих семьи – это близость. А она без диалога невозможна. И если вы думаете, что... Вы можете просто рядом сосуществовать, как соседи, делать сами себя счастливыми. Да, женщина, конечно, безусловно, должна сама себя делать счастливой. Но если рядом с ней человек, который хочет пользоваться ее ресурсами и ничего взамен ей не дает, то она не будет счастливой, как бы она ни старалась. Потому что так не работает. Потому что, чтобы что-то делать с любовью, это нужно делать из изобилия, а не из нужды, и не из чувства долга. А не будет изобилия, если вы даете, даете, даете, даете, а обратно ничего не получаете. Поэтому не получится ничего не делать и не разговаривать, и быть просто счастливой. Придется разговаривать, придется начинать решать проблемы, открыв рот и говоря о них. Иначе по-другому никак. Вопрос «как говорить?». Потому что скандалы точно вас счастливее не сделают. То есть нужно для этого поработать с собой, разобраться в себе, чтобы говорить хорошо, чтобы говорить правильно, с уважением к другому человеку. Но говорить придется. Вот так. Мне нравится приводить вот к этому пример. Я люблю брать интервью у женщин, которые прожили 50 лет. В одном, с одним мужчиной. Да? То есть там такие опытные и они чаще всего говорят чего только не пришлось пережить да. за эти годы то есть не было ни у кого белой полосы не было ни у кого вот, там чтобы все вот ничего не делаешь и просто само случается да -да -да. ровно да то есть, к этому всему и когда много таких воп... много... разных женщин задаешь эти вопросы и когда вот они отвечают как Через много испытаний приходилось пройти. То есть и все остальные, которые там начинают свои отношения, сколько бы лет человеку не было, когда они начинают свои отношения, именно после того, как они начали отношения, у них mm -hmm. начинаются испытания. Это вот голливудские фильмы нам показывают, что вот и там свадьба и фильм на этом заканчивается, типа да, типа все хорошо. А вот э, в ведической культуре все истории, наоборот, начинаются со свадьбы, потому что там как раз и начинаются mm -hmm. эти испытания. А нам голливудские фильмы закрывают вот это понимание, что нас ждут впереди испытания. И пара ⁇ это всегда испытания. В паре мы всегда э, оттачиваем какое-то mm -hmm. свое мастерство, умение общаться, умение взаимодействовать. И семья ⁇ это, вот я, например, на своем опыте сейчас убеждаюсь, что я сидела в практиках просто каждый день, каждый день, пока вот, не встретила mm -hmm. своего мужа, да, там просто каждый день. Одну-две практики я делала какие-то старалась максимально себя прокачать. Но прокачивание происходит в десятки раз быстрее в паре. Даже если я не сижу каждый день в практиках, но у меня идет такой точечный подход. То есть вот что-то он мне сказал, я такая, оп, а как это про меня? А что это во мне? Что нужно проработать? То есть я беру вот эти точечные моменты, прорабатываю. И у меня даже внешность меняется за то время, пока я замужем. В лучшую сторону, естественно. Да? То есть, это удивительные чудеса на самом деле происходят, когда мы понимаем, что в паре. И когда уже границы все выставлены, то это вот настоящая игра, в которой думаешь, так, ситуация, сейчас я найду ей решение. Может быть, у меня в этот момент нет решения, но обязательно решение придет. И когда вы вовлекаешься в эту игру, становится просто интересно быть в паре, взаимодействовать, искать решения каждой сложившейся ситуации. Да. И это... Главный принцип как раз поиска отношений, да, поиска решений в ситуации, как раз позиция взрослого адекватного человека. как раз, Когда мы понимаем, что да, мы пара, но мы разные люди, у нас разные взгляды могут быть, они могут не совпадать, и мы не виноваты по отношению друг к другу в этом. И надо учиться именно договариваться и надо учиться именно выражать э, свои проблемы не с обвинениями, не с претензиями да, к партнеру, а именно с позиции «мне плохо, почему тебе плохо? Потому что я хотела вот так, и получилось вот так». И там уже тогда начинается диалог без претензий и желание друг другу помочь разобраться, что плохо и как с этим плохо быть. Это более здоровые такие взрослые отношения, этому тоже надо учиться. А чтобы это уметь, нужно и саму оценку прорабатывать, и разбираться со своими какими-то травмами, обидами и негативным опытом в жизни, который повлиял на то, как мы сейчас реагируем на те или иные вещи в жизни. Да? То есть как раз вот здесь история про то, что нужно всегда помнить об уважении к другому человеку и об уважении самим себе и тогда диалог будет складываться и тогда до развода не дойдет скажем так да? отлично вера как вам попасть в работу а, ко мне в работу можно попасть вот наши слушатели <связывая> а, через да. вконтакте со мной можно связаться через социальную сеть вконтакте у меня есть группа ну, я думала, мы дадим, да, ссылочки под, под, под этим видео на группу да, да, сообщения сообщества угу. можно написать туда. Либо можно написать мне в личные сообщения, я тоже откликаюсь и отвечаю э, с аккаунта. И, собственно, э, и в группе, и у меня на личной страничке достаточно много э, полезной информации, материалов, которые можно получить, изучить бесплатно и ознакомиться вообще с тем, о чем mm -hmm. я и что я могу дать. Также, также периодически mm -hmm. я приглашаю у себя на страничке или в рассылке на какие-то исследования или бесплатные консультации, короткие, на которых можно познакомиться и разобраться по пути нам или нет. Вот так. Mm -hmm. Mm -hmm. Благодарю. Благодарю э, за сегодняшнюю беседу. Я думаю, что она была достаточно э, такая полезная, насыщенная ценностями. Во всяком случае, для меня я получила несколько Спасибо. прямо озарений классных. Благодарю, Верочка. Спасибо. И думаю, что это у нас у -у -у. не последняя встреча. Мы какой-нибудь раз еще договоримся какую-нибудь э, тему раскрыть э, более широко у -у -у. в теме отношений мужчины и женщины. А вас, всех наших слушателей, приглашаю э, на мой канал, подписывайтесь, э, пишите свои комментарии под видео. И, э, конечно же, обязательно добавляйтесь в контакты к вере, к вере или ко всем моим приглашенным гостям, которых теперь будет очень много. Вы можете находить ответы на свои вопросы э, в наших э, публикациях, в наших видео, в наших в соцсетях, в которых мы работаем для того, чтобы сделать как можно больше людей счастливыми. На сегодняшний день это очень важно. Чем больше на планете счастливых семей, тем больше света на планете, тем больше успеха на планете. И пусть это будет такой большой пандемией, пусть каждый сможет заразиться от одного счастливого человека, несколько, несколько людей стать счастливыми наконец-то. Да? Ну и конечно же нужно понимать, что нужны знания, без знаний мы никуда не денемся, поэтому выбирайте для себя тех, с кем вам комфортно общаться, получайте эти знания, которые помогут вам стать счастливыми, передавать эти знания своим детям, как великое наследство, потому что стать счастливым на сегодняшний день это очень ценные знания. И если мама своим детям уже показывает это как пример, а дети копируют, вот это очень-очень важно. Хорошо, Верочка, благодарю. И увидимся спасибо, в следующих видео. Пока-пока. Пока. Буду рада еще поучаствовать. Пока. Угу. Хорошо.